добрый день друзья хочу сказать что посетив автосалон альтера оказалось довольно обслуживанием менеджера сергея я приобрела здесь автомобиль чинган все просто дорога